Это ювелирное украшение, которое будет участвовать в нашем розыгрыше, который у нас произойдет в два этапа. Будут разыграны сережки из зеленого нефрита, подвесочка вот из зеленого нефрита. серьги пусеты с зеленым агатом. Два комплекта разных форм сережечек с аметистом. Разные формы. Сережки с голубым топазом. Фото не очень передает игру ко мне. Я надеюсь, что на видео немножко получится. серьги пусеты с кубическим кварцем. Причем это природный кубический кварц. Это тоже здесь не получается передать. Он очень красиво играет всеми цветами радуги. есть вот не искрятся, сверкают и переливается. зеленый аметист такая вот подвесочка в виде слоника тоже с кубическим кварцем. Да, будут разыграно два комплекта сережек с купического кварца одинаковых. Также у нас будет главный приз. Это сережки с Лондон Топазом. Но, к сожалению, я отдала их на склад. Все не оставила один комплект. Они будут в форме, как вот этот вот кулончик, только за застежечкой. Я уже попросила, чтобы одну пару сережек с Лондон Топазом зарезервировали, чтобы она наверняка осталась для тех, кто будет принимать участие в розыгрыше. А это украшение, которое вы можете выбрать для себя в подарок, оформляя заказ на нашем сайте. С 22 июля мы будем дарить ювелирное украшение на выбор в честь нашего дня рождения. Это серебро 925 пробы, радированное, которое не темнеет. И натуральные природные камни. Вот, вот сережки с зеленым агатом. На выбор один из двух кулончиков с зеленым нефритом. Две вариации сережек с аметистом, поменьше и покрупнее. Также два размера сережек с кубическим кварцем. Количество подарков ограничено. Первые участники акции смогут выбрать то, что они хотят, а остальные уже будут выбирать из того, что осталось.